Всем привет! На связи Андрей Бутин. И в этом видео я кратко и по сути расскажу и покажу вам суть всего бизнеса, как здесь зарабатываются деньги в компании LR. Итак, поехали. Я развиваю крупный немецкий бренд, называется компания LR. Компания LR специализируется на продуктах из алоэ вера. Это главные фламентские продукты компании. И эти продукты делаются из особого ценного растения алоэ вера. Парбоденцис миллер. Это растение обладает очень мощными вселенными действиями, оказывает омоложение, дает энергию и хорошее самочувствие. И даже, что интересно, решает серьезные проблемы с кожей и очень серьезные проблемы по здоровью. Компания в этой сфере является самым крупным производителем в мире и единственная компания, которая имеет Самые высокие сертификаты качества среди производителей продуктов из алоэ. Сертификат качества фрезениус и как для меня это очень важно, потому что я понимаю, насколько это очень серьезные продукты и насколько это очень серьезное качество. Также присутствуют и другие линейки продуктов, выпускаемые самой компанией, компания LR. Такие как парфюмерная продукция, это около 40 на Мюане, с пометкой «Сделано в Германии», и в том числе и эксклюзивная линейки от голливудских звезд, такие как Брюс Верис и ТОП первой величины в мире моды, модельера Гвида Мария Кешмер. Всех, о всех ароматах я уже делал разбор, вы можете познакомиться внизу под этим видео, я оставлю там ссылочку, проходите, смотрите. Также есть и детская линейка продуктов линейка декоративная косметика, бьюти-гаджеты, это специальные сертифицированные в наших странах приборы для глубокой очистки кожи в домашних условиях. То есть любая женщина, вполне и мужчина, мы же тоже, тоже хотим выглядеть хорошо и ухаживать за собой. Плюс есть специальная линейка по уходу за собой в ванной комнате, все что связано очистке зубов до кремов ночных, дневных, шампуней и так далее. И вся линейка данной категории также произведена на основе алоэ вера, а это до 50% этого растения и при этом продукт пользуется очень хорошим спросом. И компания на самом деле работает уже более 35 лет на международном рынке и все продукты, которые производит сама компания LR, производятся исключительно в Германии на собственном заводе в городе Альне. И компания никому не ни из посторонних производителей не доверяет производство и уже 30 стран пользуются этой прекрасной продукцией то есть развивает свой бизнес кроме того компания является номером один в европе в своем сегменте и совсем недавно то есть относительно недавно всего лишь каких-то 8 лет компания начала свою экспансию на наших рынках на нашем украинском рынке и это и что интересно вот смотрите так как компания стала лидером 35 странах, завоевала свои позиции в своем сегменте рынке, как вы считаете, в наших странах, в нашей стране компания может повторить тот же самый успех? Если компания уже 35 лет, 35 раз это доказала, напишите внизу в комментариях, что вы, вы об этом думаете. Если взять как мое личное мнение, то у нас с вами огромная возможность стать частью этого огромного легального бизнеса и именно здесь, в нашей стране, в Украине и получать свой законный процент с больших товарооборотов. И теперь я вам расскажу и покажу, как здесь на самом деле все происходит, как, это, как этот весь процесс происходит в компании LR. Компания LR является сама производителем и она также является сетью магазинов по всему миру. Есть как физические магазины, так. Также есть и официальный интернет-магазин компании LR с доставкой на дом. И в этот магазин просто с улицы так нельзя зайти. Туда можно попасть только если у вас есть свой индивидуальный партнерский номер. Это как на примере сеть магазинов Метро. Туда тоже нельзя попасть просто с улицы, только если у вас есть карта клиента. Конечно, если вы меня понимаете, о какой сети магазинов я сейчас говорю. Если нет, ничего страшного. И предположим. Я вам открываю номер. Компании официально. Такой номер очень просто открыть, прямо онлайн. И вы начинаете покупать для себя, для своей семьи, продукцию компании в сфере красоты и здоровья. И вы сразу получаете скидку в 28% на весь ассортимент всей продук выпускаемой продукции компании. То есть цена для клиента по каталогу и есть цена оптовая. И тот, кто является держателем номера, он сразу получает оптовую цену, то есть скидку в виде 28%. И вы начинаете уже сразу пользоваться огромной этой скидкой. И компания вам напрямую доставляет непосредственно ваш продукт до дверей. Если, конечно, вы заказываете онлайн через интернет, непосредственно в интернет-магазине. И если вы придете в обычный центр продаж, то тогда вы просто как покупатель, как в обычном магазине выбрали, оплатили и забрали сами и только благодаря своему номеру. И у вас после регистрации открываются сразу три возможности. Первое. Вы можете просто стать vip клиентом и пользоваться этой скидкой 28% постоянно, то есть покупать для себя как клиент, хоть покупаешь, хоть не покупаешь без обязательств, просто быть клиентом. Второе, у вас уже здесь есть возможность начинать зарабатывать, пока небольшие такие первые деньги. Подработка, так давайте ее так назовем, то есть продажа. Давайте предположим, вы купили в компании по автовой цене единицу товара, ну давайте как пример возьмем за 300 гривен и продав ее клиенту по цене каталога за 600 гривен. И вы уже заработали свои первые 300 гривен. И я думаю, что здесь дальше комментарий излишний. Это и есть продаж. Это, это для тех, кому это интересно и нравится этим заниматься. Но совсем я все тут рассказываю и показываю. И речь здесь не о таких деньгах. Это, конечно, как вариант, который вы можете здесь для себя выбрать. И зарабатывать небольшие такие суммы. 300-500 тысяч. Я хочу вам рассказать и показать. Третью возможность, которая действительно дает ту финансовую независимость, о которой мы все так мечтаем. И это построить здесь свой бизнес. Бизнес партнерстве с компанией LR. И в чем заключается бизнес? А заключается в том, что мы начинаем давать информацию об этом магазине уже другим людям. Вы, предположим, дали эту информацию своим знакомым или незнакомым. Ему или ей понравилась эта ваша тема, идея. Вы открыли ему номер, компьютер зафиксировал вашу рекомендацию в компьютерной системе компании LR. Что это ваш человек. И теперь с этого дня ваш лично приглашенный человек уже без вашего здесь участия уже сам лично ходит в этот магазин, напрямую покупая для себя, для своей семьи продукты компании в сфере красоты и здоровья, также со скидкой. 28%, как и вы. И компания уже ему лично будет доставлять его приобретенный товар ему напрямую, а не вы. А ваш лично приглашенный человек сам заказывает, компания ему лично будет доставлять. И уже с этого момента за каждую покупку, за каждый месяц, только, конечно, при условии, что человек покупает, и ему нравится этот продукт вы будете получать свой законный процент за то, что вы дали рекомендацию, в один раз дали рекомендацию, человеку понравилось, он сам входит в этот магазин уже без вас, покупает, компания ему доставляет, а вы получаете свой законный процент, то есть компания LED делится с вами своей прибылью за то, что вы дали, дали рекламу этого магазина или продукта, то есть вы увеличили таким образом товарооборот, и компания, компании выгодно вам платить часть из своей прибыли за вашу рекомендацию. Чем больше людей о вас, от вас узнают о продукте или об компании, тем больше вы будете получать свой законный процент. Но самое интересное здесь другое. Что вы будете получать деньги не только за тех людей, которые вы лично пригласили, подключили к этому магазину, но еще вы будете получать деньги за тех людей ваших, которые также по такому же алгоритму пригласили уже ваши приглашенные люди. Итак, глубина приглашения может быть уходить очень очень далеко вниз. и за всех вы будете получать свой процент. И как искать? Правильно тех людей, которым бу будет интересен продукт или их заинтересует наше бизнес предложение, мы рассмотрим чуть позже, чуть дальше. И таким образом, ваша сеть потребителей, благодаря интернету, социальными сетям, может вырасти в разы. И у вас могут быть клиенты и партнеры не только из вашего города, также могут быть из разных городов и стран. И неважно, в каком городе человек покупает. Так как структура из потребителей пошла от вас в глубину и компания будет вам платить ваш процент. За каждого клиента, который приобрел хоть одну единицу продукта, то есть человек каждый месяц приобретает себе и для своей семьи какой-то продукт из компании LR, из магазина LR, вы каждый месяц получаете повторяющий доход снова и снова. Как вам такая идея? Пишите внизу под этим видео в комментариях, что вы об этом думаете. Хотелось бы ли вам единожды познакомив человека с магазином МЛФ и на постоянном основе получать доход? Теперь я вам покажу самую важную, самую главную суть этого бизнеса. Откуда здесь берутся вообще деньги? В чем здесь именно заключается весь, вся глобальность самого проекта? Чтобы вы понимали. Итак, давайте предположим, мы с вами договорились. Находим только два серьезных которые хотят заниматься именно бизнесом в компании То есть пользоваться продуктами и зарабатывать на этом бизнесе. И тут вы должны понимать, что не все люди, которые мы будем подключать, не будут заниматься именно бизнесом. Кто-то останется клиентом, кто-то уйдет, посчитает, что это не для него, неинтересно. Не кто-то передумает, и это нормально. И наша с вами задача найти именно двух серьезных человек. Предположим. Мы так с вами договорились. Так, как вы думаете, в принципе, серьезных хотя бы двух человек найти можно? Кого-то эта тема заинтересует. Напишите в комментариях под этим видео, как вы думаете, можно найти двух серьезных человек? И я немного вам приоткрою занавес нашей рабочей системы, по которой мы с командой строим этот бизнес. Без стресса, без навязывания, мы просто подключаем автоматизацию к нашему бизнесу. То есть, подключаем такого себе м -м, виртуального помощника, который за нас проделает всю сложную работу, знакомит с бизнесом, определяет интерес и так далее, и выводит к нам на встречу уже заинтересованного, горячего в нашем предложении человека. И эта система «Свободный МЛМ виртуальный наставник». Но об этом мы уже поговорим чуть позже и уже в других видео. Конечно, если вы настроены серьезно, и вам это интересно, ссылку я оставлю внизу под этим видео. Итак, мы с вами договорились, с вами так делать. Мы нашли двух человек, эти два человека также нашли по два. Мы находим людей и их обучаем, как им тоже найти по два. Внутри нашей системы свободной MLM виртуальный наставник это сделать очень просто, так как все уже настроено именно на привлечение новых людей к себе в команду. И если вы решите стать нашим партнером, всю эту систему вы получаете абсолютно бесплатно. И, конечно, под моим личным контролем. Итак, что-то я отвлекся. У нас уже с вами в нашей команде 4 человека. И идем дальше. Эти 4 ваших партнера также нашли по 2. Также уже по готовому этому же алгоритму, не надо вам ничего выдумывать, где они также по нашей системе обучили своих же новых партнеров, как им же найти этих двух серьезных человек. И в нашей системе нужно обучаться, как строить в наше время, время, технологии, успешный свой бизнес и правильно. Методы из 90-х, увы, уже не работают. Итак, ваша команда уже 8 партнеров, и эти 8 и еще также нашли по такому же алгоритму еще двух и уже 16. 15 на 2, так будет 32. Итак, смотрите, 32 человека в вашей команде и у вас они появляются уже на пятой глубине. И если посмотреть на всю эту картину и вы сразу думаете, какой вообще тут бизнес, что он мне тут несет, какие-то там 32 человека. Это просто ни о чем, просто как-то несерьезно, да? Так вы думаете? Закралась у вас такая мыслишка, да? И теперь самая главная вещь всего этого процесса. Помните, мы с вами договорились находить двух серьезных людей в себе в команду. И теперь рассмотрим, предположим, мы договорились приглашать не двух человек, а к примеру, четырех серьезных людей в себе в команду. Находим, обучаем по системе свободной MLM, виртуальной настами, как уже им находить, уже их, в себе в команду четырех серьезных людей. И теперь вы увидите всю глобальность и весь масштаб этого бизнеса. Итак, у вас уже есть 4 партнера в вашей команде. 4 находит по 4, уже 16. 16 находит по 4, это уже сколько? 64. Так, 64 человек также нацелены, чтобы найти своих 4 человек уже к себе, в команду. И ваша команда, и ваша структура уже 256 человек. Так, 256 также нацелен серьезно, чтобы найти своих четырех. И уже получается что? 1024 человека в вашей команде, в вашей структуре. И теперь вот сравните ваш первый шаг. Первый вариант, где мы изначально были нацелены на поиск двух партнеров. Но при тех же действиях. В том же алгоритме действий в поиске, но уже не двух, а четырех. И как видите, цифры совсем другие, 32 и 24, 1024 извините. И какие результаты вам больше интересны, больше нравятся? Да, конечно, в жизни может все произойти не так быстро и так сразу. Я согласен с вами, и не так красиво, как тут я вам тут разрисовал. И почему так? Мы все приходим в этот бизнес. Кажем со своим каким-то уровнем опыта, как в продаже, как в общении с людьми и так далее. Но потенциал этого бизнеса именно такой, что это рано или поздно происходит. Если этот, этим бизнесом занимается серьезно и остаться в нем, не бросить на полпути, то такой процесс происходит. И это мы с вами разобрали такой себе мини-пример, потому что я, я ж не знаю просто ваши амбиции ваши желания заниматься этим бизнесом, но здесь вполне цифры могут быть совсем другие, гораздо больше или гораздо меньше. Тут, как говорится, все зависит от вас. И теперь я вам покажу, откуда вообще здесь берутся деньги на самом деле. Итак, давайте предположим, что у вас, у нас с вами структура из 16 человек. Мы создали команду из 16 человек и, к примеру, каждый из 16 человек берет продукции примерно на 2000 гривен или 5000 рублей. Это такая средний, средний заказ в ЛР на семью. У нас есть, конечно, кто и берет продукции и на 10 тысяч, на 20 тысяч, это нормально. Но такой средний процесс, который мы возьмем, это 2000 гривен или 5000 рублей. И теперь давайте умножим наши 16 человек, что каждый на семью берет на 2000 гривен или 5000 рублей, то ваш товарооборот в вашей структуре составит примерно 300 тысяч гривен или 80 тысяч рублей. И компания за весь этот товарооборот, который вы создали своей группой, не вы лично, всей вашей структуры, потребителей заплатит 3 вам 10% от всего общего товарооборота, от всех ваших людей в вашей команде, которые под вами. И как вы думаете? сколько лично вам заплатит компания LR за такой товарооборот, который вы создали, в 300 тысяч гривен или 80 тысяч рублей. И, конечно, 3000 гривен и 8000 рублей. Ну, тут понятно. Это ваши первые деньги. И что мы сделали, чтобы получить свои эти денежки? Мы людям предложили поменять просто-просто поменять магазин и пользоваться товарами немецкого качества. И каждая семья берет на 2000 гривен или 5000 рублей. И выходит это 30 тысяч и 80 тысяч ежемесячно. И вы начинаете получать каждый месяц свои законные 3000 гривен или 8000 рублей. Плюс к вашему бюджету за то, что мы рассказали людям об этом магазине. И теперь давайте предположим, у нас дальше растет наша структура. Мы продолжаем работать. У нас в команде уже 64 человека, берут также 2000 гривен или 5000 рублей, то ваш товарооборот уже будет 128 тысяч гривен и, соответственно, 320 тысяч рублей. Так правильно? И сколько тогда составит ваш личный доход в этом случае? Как мы уже знаем, что нам заплатят 10% с оборотом, и ваш доход уже составит 12-13 тысяч гривен или 32 тысячи рублей. И уже это хорошие деньги. Для многих это средняя зарплата по стране. И уже на этом уровне вы уже от компании получаете в личное пользование. Volkswagen Polo или Seat e В личное пользование получаете ключи и пользуйтесь. Если из вас кто-то знает, что такое корпоративный автомобиль, то я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Компания сама оплачивает все страховку. Каска, ОСАГО, замену резину, техосмотр и так далее. Вы только оплачиваете бензин, так как вы ездите, и мойку. Ну что машина должна быть чистая. Вы получаете этот свой ежемесячный доход, который мы с вами считали выше 12-13 тысяч 12 гривен или 32 тысячи рублей. И плюс в личное пользование автомобиль. Получили ключи и пользуйтесь. Если вы дальше по карьерной лестнице не растете, но такой товарооборот держите и вас такой доход вполне устраивает, вряд ли, конечно, то вы каждые три года меняете этот автомобиль на такого же класса, но на новый. Просто пришли, поменяли этот автомобиль на другой, более новый. Все прозрачно и открыто и легально. Итак, идем дальше. Ваша команда уже 256 человек. Помните, мы, мы немного раньше с вами считали. Также умножать на, мы умножаем их на, на 2000 гривен или 5000 рублей. Помните, чуть раньше мы об этом уже говорили, что в среднем на семью тратится такая сумма. Итак, 256 человек. В команде умножаем на наши 2000 гривен или 5000 рублей. И, соответственно, ваш товарооборот в вашей структуре уже составит 512 тысяч гривен или 280 тысяч рублей. И здесь... Ваш доход составит, если в гривнах, это будет около 51 тысячи гривен. Если в рублях, это примерно 128 тысяч рублей. Я вам конкретно все цифры даю. И уже здесь, на этом уровне, ваша карьерная лестница, вы получаете от компании автомобиль уже выше классом, чем был у вас до этого, когда ваш доход и товарооборот был чуть пониже. И мы об этом уже говорили чуть раньше. И это уже не Volkswagen Polo или Seat Ibiza а уже фольклами Passat или Тигон. Также на таких же условиях, как мы и рассматривали, как раньше, компания страхует, обслуживает и так далее свой корпоративный автомобиль. И вы не платите ни копейки. На мой взгляд, это просто супер предложение. То есть, тем людям, кому интересен получить в личное пользование автомобиль, начинает очень серьезно и очень сильно работать. И дальше мы с вами переходим к нашей последней цифре. В нашем примере это 1024 человека в нашей структуре, в нашей команде. И это для особо аминационных людей, которые не хотят мириться с теми вещами или с тем положением, в котором они сейчас находятся. И готовы взять от жизни все. Все максимум. Давайте предположим, что эти люди также пользуются на 2000 гривен или 5000 рублей, такой средний чек по компании, то здесь, на этом уровне ваш заработок составит уже, если в гривнах, это будет 200-210 тысяч гривен. В рублях примерно 500 тысяч рублей. Просто за то, что вы нашли серьезных четырех человек в начале своего вашего пути, обучили их, как им же также найти таких же четырех серьезных человек. И, собственно говоря, вот такая простая идея этого бизнеса. Даже не так, не идея, а уже готовая рабочая модель бизнеса. Но мы здесь учитываем только тех людей, которые серьезные. И у нас с вами на всем пути, пока мы искали наших четырех серьезных людей, каждый из которых потом по четыре, у нас были люди, которые подключились как клиенты. То есть, как потребители, и кто-то кому-то также рассказал как клиент, как клиент-клиент, и также подключил. И при этом, пока мы строим карьеру, поднимаемся по, карьер, поднимаемся по карьерной лестнице, у нас уже есть куча потребителей. Огромное количество потребителей продукции компании LR, которые также создают свои товарообороты в своих уже структурах. Вот на одну минуточку, представьте себе. На самом деле, какие здесь цифры во все это выливается. И в нашем примере мы рассмотрели только маленькие такие доходы 12, 32, 128. Понимаете, какой здесь вообще потенциал? Какая здесь глобальность наш, на наших рынках, где компания только начинает набирать свои обороты? Это все может быть ваше, в ваших руках. И теперь последний и самый главный и важный момент. То, что я в конце хотел вам рассказать. Первое. Есть вещи, по которым я лично стартовал в этом бизнесе. То есть те вещи, которые меня лично привлекли в этом бизнесе. Первый момент, я считаю он, наверное, самый важный, что здесь отсутствует финансовый риск. То есть, приходя в этот бизнес, вы не платите деньги за аренду помещения, вы не платите деньги за разработку продукта. Вы не платите деньги за доставку, растаможку, за офисы, за бухгалтерию. То есть, все, что несет на себе обычный предприниматель. Еще кучу разных подводных камней. И я знаю, о чем говорю. Так как у меня было свое тестильное производство. И здесь у вас просто нет. Еще раз повторю. Вообще нет никаких финансовых рисков. Все, что вы делаете, вы открываете для себя номер. Меняйте магазин и начинайте пользоваться продуктами немецкого качества. Все для себя и все для своей семьи. И это первое, очень важное преимущество. Почему даже сегодня уже не просто простые люди начинают свой бизнес именно здесь, которые работали когда-то на зарплату, а еще и крупные предприниматели. Потому что здесь действительно нет никаких финансовых рисков. Компания все берет все расходы на себя. И по факту вы весь свой бизнес развиваете в телефоне. И Благодаря нашим инструментам это делать намного легче. Потому что все от заказа через интернет. Мы общаемся через Zoom, видеозвонки, чаты для партнеров. Даже рекрутинг, то есть привлечение новых партнеров и клиентов благодаря нашим инструментам нашей системе, свободной MLM, виртуальной настами, который мы обучаем своих партнеров, как правильно привлекать новых клиентов и партнеров через интернет. И по факту весь ваш бизнес именно на удаленке. Это уже не те методы из 90-х, когда только личная встреча, кружки или еще где-то встреча, а именно через интернет. И благодаря такой стратегии ведения бизнеса мы охватываем огромное количество людей. Не только из своего окружения, которое у вас очень быстро заканчивается, когда вы только начинаете свой этот путь в этом бизнесе. И не имеет значения, где находится ваш клиент или партнер. Пускай это хоть из соседнего города или даже из другой страны. И здесь еще очень важный момент. Вдруг по какой-то причине у вас в этом бизнесе что-то не получилось, что-то не срослось. Конечно, вряд ли конечно, такое бывает, но все-таки у вас что-то там в жизни поменялось. То здесь вы ничего просто не теряете. Вы просто остаетесь как клиент со своей скидкой в 28%. И пользуетесь качественными немецкими продуктами в сфере красоты и здоровья. И все. Если бы в обычном бизнесе, где вы вкладываете деньги, где вы теряете, рискуете всем на 100%, и я вам скажу, это огромный риск, идея этот путь уже проходила. И я вам скажу честно, это не очень весело, как для меня лично это было, наверное, самым важным преимуществом, самой главной причиной, почему я занялся именно этим бизнесом. Второй очень важный момент, что здесь нет потолка по доходам. Вы здесь сами становитесь для себя начальником вас никто не может остановить, что-то там запретить или держать вас в каких-то рамках. Здесь сама система устроена именно таким образом, что именно вас, вышестоящие люди, которые вас привели в этот бизнес, они заинтересованы в вас, в вашем развитии в этом бизнесе. И тут алгоритм очень прост. Чем больше вы будете зарабатывать для себя денег, тем больше будут зарабатывать те люди, которые привели вас в этот бизнес в свой процент. И здесь взаимовыгодное сотрудничество. И я тоже также не исключение. данный мной также есть наставник, который мне в свое время показал и рассказал стратегию, концепцию этого бизнеса. Он на данный момент здесь у нас в стране в Украине уже зарабатывает 650 тысяч гривен ежемесячно. И над ним также есть его наставник, который также ему показал и рассказал в свое время эту концепцию этого бизнеса, который этим бизнесом занимается уже более 25 лет. И его сейчас доход, если перевести на гривен, составит около 7 миллионов. 7 миллионов гривен в месяц. Если это в рублях, то это будет около 18 миллионов рублей в месяц. Теперь представьте, какой здесь огромный потенциал. Для вас, для нас. Итак, идем дальше. Также немаловажно здесь, что этот бизнес можно совмещать со своей основной деятельностью. Вам не нужно все бросать, увольняться с работы, которая вам на данный момент дает финансовый источник. Вы просто из своего графика выделяете несколько часов в день для вашего бизнеса. Постепенно разбирайтесь, обучайте оттачивайте свои навыки через наши еженедельные вебинары, мастер-классы, марафоны и так далее. Вы просто погружаетесь в этот процесс обучения, как строить и развивать этот бизнес правильно. Если бы я в свое время проходил такие обучения, когда запускал свой очередной свой бизнес, то просто бы не делал бы такие грубых ошибок, которые мне стоили очень дорого. Но в реале такого не бывает. Вы остаетесь один на один со своим бизнесом, со своей идеей и со своими проблемами. А здесь вы выделяете для себя, именно для себя время на обучение. Как строить свой успешный бизнес с компанией LR. И если вы готовы, что вы способны построить здесь свой бизнес. И вы здесь не остаетесь один на один. Всегда есть поддержка от наставника от команды, которая всегда готова помочь и пойти вам навстречу. И моя задача как вашего наставника, конечно, если вы решите здесь строить свой бизнес со мной лично вместе в команде, то научить вас как правильно построить этот бизнес благодаря нашим инструментам через интернет. И пятый момент, что здесь очень сильно меня привлекло. Это пассивный доход. Это когда ваш доход поступает к вам уже без вашего личного здесь участия. Это единственная модель бизнеса в мире, которая дает такую свободу. Пока вы до тех пор привязаны к своему ежедневному наемному труду, вы вынуждены будете работать до конца своей жизни. Вы это правда. Чтобы ваш ручеек не иссяк. А здесь создав такую структуру, и у вас появляется именно свобода. Вы сами определяете, хочу работаю сегодня, полный день, либо несколько часов в день, либо вообще не работаю сегодня или на этой неделе, а ваш доход постоянно к вам поступает. И вот собственно говоря и весь алгоритм этого бизнеса. И Если вас заинтересовало это наше предложение и у вас есть вопросы, они конечно есть. Ниже под этим видео нашей встречи я оставлю ссылочку. Пройдя по ней, вы можете записаться на бесплатную консультацию со мной и где я отвечу на ваши вопросы или помогу с регистрацией. И так что, с вами был Андрей Бутин и до встречи на консультации.